Всем привет! Сегодня поговорим о покупке БУ дрона DJI. Куда смотреть, на что обратить внимание, что попросить у продавца. Конечно, на ваши вопросы продавец не всегда готов рассказать вам полную историю дрона. Однако, есть варианты, когда информацию возможно и нужно проверить. Начнем с того, что покупать БУ квадрокоптер, не видя его вживую, неблагодарное дело. Конечно, если это не доставка с условием предварительного осмотра что тоже очень хороший способ узнать, как на это отреагирует продавец. Первым делом, глядя на объявление, нужно обратить внимание на его цену. Если она на порядок ниже рынка, то вероятность, что с дроном что-то не так, высока. Хотя это, конечно, не решающий фактор. Фотографии и описание. На фото можно заметить механические повреждения, сколы, царапины и так далее что может свидетельствовать о падениях или небрежном обращении с дроном, но это не главное. Хорошим показателем будет, если продавец укажет это в описании, что есть повреждения. Смотрел как-то объявление, в котором было написано, что в комплекте одна батарея, простая комплектация, но я заметил цифру 1 на ней, а это говорит о том, что батареи было несколько. Просто продавец, возможно, купил комбо-комплектацию, а продает все отдельно. Естественно, полетов на нескольких батарейках будет больше, чем на одной. Желательно не вести переписку с продавцом, а просто позвонить ему и задать такие вопросы, как когда и где покупался дрон, для каких целей использовали, есть ли на него еще гарантия. Ну и, как всегда, причина продажи. Вообще, вы скажете, что это банальные вопросы, на которые не факт, что вам ответят правду. Да, все верно. Однако вы можете услышать реакцию продавца и то, как он с вами ведет беседу. А возможно, его уже просто достали звонками и расспросами. Тогда почему же он так долго продается? Попросите прислать вам скриншот полетов из приложения DJI. Сколько часов и километров налета? Сколько циклов заряда каждой батареи? Хотя умельцы умеют скидывать циклы заряда батареи, а в некоторых случаях, когда батарейка не разряжалась ниже 20-30%, точно я вам не скажу, и снова заряжается, то цикл может не засчитаться. Я такое как-то замечал. Количество циклов в батареи заложено производителем 200. Дальше аккумулятор не будет заряжаться без дополнительных манипуляций с ним. Ограничение производителя. По истории полетов возможно сделать некоторые выводы. Например, дата покупки дрона 1 января, а историю вам прислали только с 1 октября. Следовательно, продавец, возможно, умышленно очистил ее, так как было много налетов. А если он вам говорит, что поменял телефон или переустановил приложение, то это, мягко говоря, неправда. Если на новом телефоне или переустановленном приложении зайти в свою учетную запись, то все полеты будут сохранены. Причем они отображаются по каждому дрону отдельно. если их несколько. А самое главное, это есть возможность достоверно проверить информацию по серийному номеру дрона в компании DJI. Зная серийный номер, можно обратиться в онлайн-чат DJI, ссылка будет в описании, и уточнить информацию такую, как когда был активирован дрон, были падения или нет, один раз продавец дрона мне вообще отказался предоставить серийный номер. Ну, понятное дело, не просто так. В отдельных случаях, как это было у меня, мне сообщили, что дрон был заменен. То есть владелец по каким-то техническим причинам разложил свой дрон, и ему компания DJI выслала новый. Такое еще возможно по DJI Care Refresh. Страховка от DJI. По ней не важно, по каким причинам вы уштали свой дрон но за такую страховку нужно заплатить дополнительно. Даже и такое бывает. Вся информация о полетах и активации дрона передается в DJI. Конечно, вам там не сообщат какую-либо персональную информацию о продавце, но и этого будет достаточно. Итак, вы все проверили, пора бы и посмотреть его вживую. Смотрим на наличие сколов, целостность граней и наличие плом на болтиках на моделях с 2016 года где-то. Пломбы на них прозрачные, а при попадании солнечного света отдают немного зеленым оттенком. Под ультрафиолетом свечение голубое, но на своем DJI 3 я этого не заметил, кстати. Если дрон разбирался, то пломбы, недобросовестные продавцы, могут имитировать обычным клеем. В этом случае это будет заметно. Если это не так, значит дрон разбирали. Обращаем внимание на цвет дрона и отдельных его элементов. Если была замена луча, корпуса, он по-любому будет отличаться по цвету от самого дрона, как с автомобилями. Это должно вас насторожить. Подвес на выключенном дроне должен легко двигаться без посторонних звуков и закусываний. Батареи не должны быть вздутыми, иметь следы разбора. Хотя и это умудряются скрыть. Кладут заряженный аккумулятор в морозильник на несколько часов, и он принимает первоначальную форму. Это можно установить, только отлетав на нем весь заряд. И если он был вздут, то это сразу повторится, так как он нагреется при полете. Если имеются повреждения на лопастях дрона, то это не всегда свидетельствует о проблемах с ним. Возможно, просто задели траву или какие-то ветки. Надеюсь, эти советы помогут вам при покупке дрона. Всем хороших полетов, без крашей, пока!